Не в Нет, да. Нет. So, you know, Я был. Сниму. Все. Все. Я радуюсь. Yeah, but uh, Опять. Нет, не Все. Не, Ни, я прыгаю. Ни, Не, ни, ни, ни, ни, ни, Let me show <laughs> <trio>